Усталые игрушки. Привет, друзья. Сегодня мы постараемся понять, как выглядит палочник. Палочник. так вот мы видим что у полочника пальцев нет там какие-то щупальца лицо полочника мы разглядеть не можем но кажется что он покрыт какой-то коркой этой корки нет урта. рта сам палочник темно-фиолетового цвета кстати еще хотел бы сказать что два видео с полочником фейк вот